Только перед лицом смерти... Блять! ...человек становится тем, кто он есть на самом деле. Эх, Джонни! Я тобой займусь. Давление падает! Это нейрогенный шок. Он умирает. Ви, ты меня слышишь? А, как больно! И что дальше? А дальше ты узнаешь, что именно тебе нужно делать. Beauty, ты никогда ни перед чем в жизни не отступала. Даже когда, возможно, стоило. В Найтсити можно с легкостью поймать пулю. Даже пока ждешь такси. Но это никогда тебя не останавливало. Думаешь, ты обманул смерть? Эта смерть обманула тебя. Если надо убить, убивай. Если надо все сжечь до тла, пусть горит. Доломись! Да На землю, сука, не двигаться! Вон из моего дома! Быстро! Так тихая жизнь или смерть в лучах славы?